Как к лицу тебе это свобода. Как к лицу тебе это свобода, так и плещутся волны под кожей. Не стремясь с кем-то быть похожей, ты сегодня какая угодно. Ты сегодня струишься, как ветер, как велят в сердце солнце и бури, сколько смысла в поступках и дуре, что тебя нет прекрасней на свете. Ветра и бури. Какая нежная в тебе живет душа, кто если попытаться прикоснуться, Все океаны мира захлебнуться Волнами снежными От страха трепеща. Какой заботливой рукой у окна Ветра и бури вместе заплетая, Как будто струны нить перебирая. Она такой тонкой соткана, Как первая несмелая луна, Которая не ведает ни злобы, ни обмана, Но из-за тех, кто ею набивал карманы, Она тобой навек погребена. Но даже если скрыть ее под лед, Песочными слезами время отмеряя, Себя дурной ведьмой называй, Она полюбит вновь. И снова расцветет. Давай ни о чем поболтаем. Ни о чем поболтаем И обо всем помолчим Как будто мы все уже знаем И ночью хоть не исчислим Как будто на время плевать нам Есть только один этот взгляд И звезды на небе закатным Пусть пламенем ярким горят Как будто мы долгие годы Роняем слова в темноте Безумные от природы Мы порознь вовсе не те Достаточно только минуты Но, Боже, как много лишь в ней Любви, безрассудства и смуты И этих безумных ночей Ты мне подарила улыбку Ты мне подарила улыбку Такую большую, в края Душевную, словно скрипка Ярче белого дня Она освещает квартиру Спасает людей из огня я ей отгоняю вампиров, депутатов лечу от вранья. Я ей самолеты сажаю, встречаю во тьме корабли. Детей в мою честь называют и кланяются короли. Мне в Жеке делают скидки, я пули зубами ловлю. И что уж совсем в новинку, слушают, что говорю. Она от похмелья спасает, когда не растет борода. Теперь меня кот уважает, а в кране святая вода мне подарил улыбку, такую большую в края, но после оставшейся строчки, снова она у тебя. Два мира. Закрой глаза и наслаждайся тишиной, пускай кричит с надрывом оголтелый город, ныряй в тот мир, что без тебя не свой, и пусть волна заткнет его за ворот. Прислушайся, не телом, а душой, нет, я прошу. Не открывай глаза от экрана, ты только приглядись, он светится тобой, окутанный таинственным туманом. Он дик и необуздан, словно лев, но как котенок просится на руки, там воздух сплошь пропитан песнями деревьев, и море пенится, волнуясь от разлуки. Он ждет, когда подушки локоны коснутся, и в мягкие объятия заключит кровать, когда два мира вновь в один сольются. Чтоб только для Тебя одной сиять. Ты одна. Ты всюду со мной, но, увы, ты одна. Меня у Тебя война забрала, И только тревожная ночью без сна Лепечут Твое и мое имена. Тебе наплевать на мои ордена, На то, что я рота уже старшина, Что люди твердят, мол, не те времена, Но любовь, как и жизнь, Дана нам одна. Прости, что все ночи дрожишь у окна, Что место мое заняла тишина, За то, что глумится беспечная луна, И то, что одна ты, одна ты, одна. Вот только родная знать ты должна, Когда застилала глаза пелена, И кровь в снег струилась, как капли вина, Мне сил придавала. Одна ты, одна. Сегодня мне приснилась ты, Сегодня мне приснилась ты, такой нежной и прекрасной, такой безропотной и ясной. Но я сказал, что ты напрасно пришла в обитель пустоты. Ты ничего мне не сказала, но так тепло к себе прижала, что буря стихла и пропала, оставив теплый след в груди. В ушах галдели мысли градом, но ты своим покорным взглядом сказала, больше так не надо. Все хорошо, сам погляди, но я не знал, куда деваться. Я стал бояться ошибаться, а ты велела не сдаваться и верить в дикие мечты. Сегодня мне приснилась ты, такой бережной и тонкой пришла с души достать иголки. Мой мир вернула из осколков и поселилась там, внутри. Разве тебе это скажешь? Знаешь, мне нужен кто-то как ты. Безрассудно, чтобы с места срываться через горы и через мосты, чтобы только на миг повидаться, чтобы в самую темную ночь запылать ярче солнечное в юге, чтобы с такими глазами точь-в-точь, чтобы любить все изъяны вдруг в друг друге. Чтоб кругом среди ясного гром, Что отчасти не жалко взрываться, чтоб в молчании только одно: без осадков в тебе растворяться, чтобы груши в карманах росли, чтобы не перестать улыбаться, чтоб в безумстве друг друга нашли, чтоб не там, где за просыпаться. Знаешь, мне нужен кто-то, как ты, но ведь разве тебе это скажешь? Постараюсь начать с ерунды, ну а там, вдруг ты все уже знаешь.